Сегодня решили какую-то замечательную обработку. На улице это то 9. Светит солнце. Очень погодка теплая. Поправляться по одному району, который мало кто знает. Подолжен и в лесу, и как бы в центре. То есть в шаговой доступности тут есть и частные дома, и многоквартирные. Вот многоквартирный дом или только что. Вот здесь вот этот частные дома. С каждым годом все больше и больше построек. Я тут... Совсем недавно вот этого здания вообще не было. Вот этого, вот, которые вдали не они уже давно строились. Уже построили, там жить, жить. здесь, Есть кстати, газ есть, насколько я понял. Какой-то враг здесь сделали, не знаю зачем. Что-то вырубили это котлован, может труп открывать. Вот лавочка. Кстати, вот, когда здесь катаюсь, я иногда здесь отдыхаю. Надо, чтобы, да, не... Можно посидеть и не открывается. красивый озеро. Когда вот не было вот этого дома. Открывался красивый Ой, там был, там Целый, целый дворцы здесь. Ну, по нашим мягким чего. Не особо дорогие, я думаю. А вот здесь в многодетной семье видели участок. На болоте, вот реально из-за болото. Мы собирали морожку. Да, кстати, в этом месте. Мы собирали морожку, Чернику, грибы, да еще были совсем маленькие, сюда ходили. Тут недалеко от дома. Не опасно, не заблудишься там тому же ребенку то все равно где собирать. Вот здесь кормушки. Татьяне синицы, не почему-то меня боятся. Тоже боятся, нет? Летают. Помню, когда в детстве, можно было с руки кормить. Тут не подойти. Вот. Цветочек там. вот, Вот здесь мы очень много времени проводили этих Гуляли здесь, ягоды собирали. впереди живой район города. Вот, многодетная семья здесь поселилась. Это лыжня. До да, спуска идет на КП-2. По Современным построив сейчас называется снежинка. Там каток открыли новый. Ну вот это с другой стороны, участок блин, много детских. но они тут постоянно, Когда бы ни приходил, здесь здесь всегда кто-то есть, они там что-то делают, то шлики жарят, то рассаду сажают, то снег убирают, Все времени здесь, никогда не было такого, чтобы тут было, кстати в этом районе недавно я с лисицей общался, с лисенками, где там старом канале ролик, даже не помню, как он из каналов ролик, лисицкий канал, Вот уткой бегала. А вот здесь прокат техникокатов. Смотрите, здесь люди нашли себе бизнес. И реально тут очень много них снимают техникокатов по выходу. Пытаются народ мешают по вселыжникам. Вот это тоже вот эти лыжники в лес. А вот наши, наша юна. Вдалеке виднеется. До такой частный сект. А вот смотрите, видите. Буду но как бы в лесу находишься. Вот еще домики. Я не знаю, сколько здесь домов, но здесь различные улицы, когда строительные, в которых мы находимся. Вот самый похожее, что здесь этот строительный завод. Дымит. Не знаю, как они здесь живут уже постоянно оседает, это же не очень полезно. Там уже еще и выращивают что-то. Вон там тоже замок впереди. Нет. Двухэтажный постройки он еще много. Уже на сопке не сосчитать сколько их. Вот такой большой двухэтажный Там тоже магазин на посел, сколько из живет. Вот. Раньше здесь были сопки настоящие, в которых можно было собирать грибы, ягоду. Вот дорожка, которому. Мы... А, это дорожка на озеро, на мелкое, там очень-очень маленькое озеро есть, в котором мы в детстве купались. Оно теплое. Там оно за этой сопкой. Сейчас тоже везде. Здесь если зайти наверх, там тоже дома уже понастроили. А это озеро, как называем, озеро с утками. Здесь лавочки сделали. Здесь обычно шашлыки, народ жарит, но когда теплая погода летом. Здесь перепущено обычно... просто очень много людей. Потом берегу тоже построили какие-то дома. А вот. Временный район и тут такой частный сектор себе сделали. И вот мы совсем надо поставили такую колонку. В одной стороне. Но тут трубы прокладывают еще. Скорее всего. Будет центральная в этот день, называется.